Здравствуйте! Сейчас мы будем проходить обучение хиджаме. Все делается работа с кровью, да поэтому обязательно должно быть все стерильно, безопасно. Будем работать перчатки. Я подготовил шапочку, чтобы волосы, не Маску. Это обязательное условие. У нас аль хиджам называется. Есть разные, там арабская школа, египетская, там какие-то тибетские, китайские. Везде есть немножко какие-то нюансы по-разному. Но, как говорится, правда у всех своя. Невежество, оно безгранично. Те, кто не знают, они всегда что-то говорят не то. А истина, она одна. Истина, она всевышнего Так что... Абсолютно тут как бы абсолютных правил нету, да. Есть просто некоторые наработки, которые мы будем использовать. И почему именно аль-хиджама она считается самой правильной. Да, грубо говоря, даже. Ну, это арабская школа, как бы, да? Потому что слово аль переводится с арабского это ученый, ученая я, ученый хиджама. Ну, это то же самое алхимик, да, это ученый химик, алкоголь, ученая вода, ну, и так далее. То есть в нашем языке эти слова присутствуют. А... по паузу? Итак, в общем, все это пришло из арабского мира, да, в Коране прописано про хиджаму, сам Мухаммед ее делал, да, и рекомендовал всем, причем именно рекомендовал, это очень хорошо очищает организм, очищает кровь, с чем это связано, с тем, что, ну, говорят, выходит черная кровь, дурная кровь, там, как бы, с шайтанами, там, со всем остальным, что мы не хватали, да, оно все выходит, почему? Потому что именно на поверхности, мы же делаем глубокий надрез, да? Это только по коже, причем только верхний слой эпидермиса. У эпидермиса три слоя, да? Мы только вот верхним. Дизайн. Здесь, кстати, поводу надрезание показано. Видите, чем она делает? Вот этой стикерами, как она да? Нет, ну вот они внутри вставлены, да? Вот так, если в руках держать, да, получается глубоко. Мы не контролируем э, глубину проникновения. Да. На самом деле надрезы делаются. Вот собирается потом кровь, да, и она снимается, ну, я покажу еще фотографии. Вот есть специальные ручки, да, они контролируют. Ручки можно, можно просто в интернете за, заказать. Э, туда вставлен вот этот. Как он называется, я забыл? Да. Э, он э, регулируется его глубина, да и даже вот так вот ее не видно, потому что видно только почувствовать только на коже, здесь не видно, настолько мелкая. Здесь вот, но ну, это один один вставлен, да, это тройная. Вот видите, здесь три, соответственно, вот и нажимается и прокалывается. То есть, чем делаются вот эти вот проколы, надрезы на коже? Да? А, можно, ну как бы в дорожных условиях, если вы видите, работаете, да, это иголка от ансуинового шприца я не буду распаковывать, да, а, тоже смысл не в том, чтобы проколоть, да? а смысл в том, чтобы чуть-чуть процарапать кожу. А, и самый правильный способ, да, по архиджаме, все-таки использовать лезвие, ну вот я этот одно открыл. Да, продается лезвие вот берется э, бумажка заворачивается да, и делается надрезик надрез делается не глубоко не так да а вот примерно под 45 градусов под 45 градусов. маленькие маленькие штрихи рисуются э -э, то есть э, грамотнее всего все все-таки делать лезвиями для этого мы сейчас набьем руку да? э -э, руку будем набивать так чтобы э -э, вот, например, салфеточку да? Вдвое сворачиваем и на яблоке либо на э, банане оборачиваем, ну, не принес, да? делаем надрез. Надрез должен быть такой, что только верхний слой прорезается, нижний остается целым. Понимаете, очень аккуратненько. С чем это связано? С тем, что у нас артериальная кровь она берет все самое лучшее в организме да? и разносит по всяким щелям, краям, перифериям организма. Да? Там она дробится на мелкие-мелкие сосудики, да, потом это все переходит в капиллярную сеточку. Капилляры такие маленькие, что у них, в общем, склеившиеся эритроциты, тромбоциты застревают, да? проходимость слабее, чтобы потом перейти в венозную кровь, да, венозная кровь она уже насыщается вот этим всем нехорошим, да, и отводит уже на выброс из организма. Так вот самая тонкая и слабая проходимость это именно капилляров. А самые крайние капилляры, где они именно на коже. Поэтому здесь и скапливаются все вот наш организм. Кроме того, лимфатическая система тоже связана с тем, что э, все это собирается с организма, да, и она напрямую связана с потовыми железами. Да, через пот она тоже выходит. Э, когда э, будем делать э, саму хиджаму, уставится да, вот банки такие, э, там будет иногда видно капельки жидкости, да, скопились. Это вот пот начинает выходить, да. В некоторых местах кровь слабо идет, а в некоторых местах очень сильно, прям бурно выходит. Выходит такая темная кровь. Ну, кстати, вот эта у меня папка для вас подготовлена. Давайте посмотрим, что там еще есть. Вот, там точки наложения основные для хиджамы. потом Это, все. это я вам все скачал, это все вы увидите. А, ну, соответственно, хиджама практически как панацея у Хиджамиста спросите, что, ну, про любую болезнь он скажет, делай хиджаму, ставь на это место, да. То есть от всего, вот и при желудочно каменной болезни, да, и дыхательных путей, и там нарушение психоэмоционального состояния, даже, понимаете, то есть даже на нервную систему работает. Болезнь уха, горло, носа хронические даже усталости. Ковид. Ковид даже лечит, да. То есть вся грязь, она выходит вот через кожу выходит. Э -э ну, грубо говоря, на проекцию любого больного органа ставите, даже колено вот болит, да, ну, или плечо болит, прямо вот на плечо поставили, сами себе можно поставить, да, и плечо проходит буквально сразу. Так, что там еще в этой папке у нас есть? А, вот она. Видите, вы увидите, что это не кровь, это она вот такая загустела, да, она как такая, как желе, как пиявка такая, да, это еще светло, бывает вообще черного цвета, да. Вот тут уже сукровица, видите, сверху раз, разделилась, да, вот сукровица появилась, или этот, э, э, если на цивной сболтать кровь, да, она разделится на плазму, саму кровь и этот сверху, э, сыворотка, сыворотка остается, вот, это сыворотка крови, потом э, видно лимфу, да, вот если следы такие глубокие, это как бы лимфа, застой лимфы, дальше, ну, схему посмотрим, вот, у нас в Альхиджаме это основные семь зон выбираются, да? Первая зона, вот она, Бардома показана, да? это вот до нижних ребер, да, от черепа вот это вот все э, ставится. Прежде всего, самое грязное место, это вот, вот эта точка, где холка у человека, да. Можно большие банки поставить, но вот здесь 4 нарисованы, да? иногда одна банка покрывает как бы, эту зону, можно две банки поставить в эту зону. Далее, вторая зона – это поясница и ягодица да, полностью. Вместе с промежностью э, очень хорошо излечивают даже от э, всяких э, гинекологических заболеваний, да, в том числе э, потенцию мужчины, всякие вот э, в матке очень много всяких грибков, на самом деле женщина с этим всю жизнь ходит, да, также вытягивается отсюда все. Э, вокруг ануса ставится, да, это, соответственно, э, Венозные все вот эти вот дела, которые там за, достойные явления. Да. Под, а, третья зона это вот голубая, да, под коленками ставится, да, вот прямо где лимфоузлы у нас находятся. Да. А, потом четвертая зона это вот спереди, да, грудь получается и плечи. так Пятая зона это вот живот, шестая зона это у нас ноги спереди, да. А, седьмая зона это голова и руки получаются. Руки делятся на две части. Передняя часть как считается инская, задняя яинская Ну, вот по поводу головы у нас присутствует специалист, мастер Асхат Джан. Он нам как раз покажет тут вот дополнительные точки. И есть просто одна точка вот тут вот, да, в месте большого затылочного отверстия, вот сюда, да, вот сюда хиджама не ставятся. Единственное место, которое, как бы у нас запрещено, бывает влияет на на работу мозга так что там дальше есть Не знаю. в этой папке ну, наборы обычные да вот продаются соответственно вот я один открыл показал это 12 банок нам надо на одну зону чтобы попасть да получается банок где-то 20 24 Сейчас, если вернемся к зону да Вот вы примерно посчитаете, да, сколько-то сюда банок ходит. Иногда даже до 30 банок, поэтому желательно покупайте большие наборы, либо два набора сразу. Посмотрите, чтобы они были качественными, чтобы хорошо работал ниппель, да, вот этот вот. И э, обычный пистолет, ну, пистолеты бывают разные, да, пистолет для федерации, в принципе, нет смысла, вот выкачивается воздух, сейчас мы это все на практике потом покажем. И извините, выйдем отсюда. Вот. В этой папке у нас есть видео вот с тренинга, да, по зонам. они грудятся долго. Есть вот фото с прошлых групп, куда мы их вот это вот первая зона да ничего страшного не пугайтесь это вот вторая зона вот очень близко к анусу здесь как бы да вот приближаемся вот это третья зона получается ну, потом посмотрите подробно сейчас не буду показывать и тут есть вот книга, да, в которой э расписаны все точки, вот есть цветная, а это уже при конкретных заболеваниях, ну, например, то есть помимо зон, да, главных, ну, например, вот, да, покалывание в ногах, вот здесь ставится, да, причем тут расписано, обычно, сколько расстается да, по сколько времени и через какой промежуток. Все это проверено на практике. Это боль в брюшной полости, это вот геморрой, да, про который я говорил. Да. Вот эти вот вены при геморрое распухают, да, вот они тоже все, все устраняются. Высота, соответственно, здесь. варикозное заболевание при сахарной диабете кстати ставится да ну опять же зона печени и поджелудочной железы у нас самоактивная так это вот да, подробно вы потом посмотрите то есть самая первая зона с чего мы начинаем она потому и первая, всегда начинаем именно с нее не идем пока на другие зоны пока не проработаем именно неё чтобы организм включился общая периодичность примерно ну, обычно говорят через пять через три четыре пять дней следующий сеанс да? ну в принципе если человеку к вам, ну, как бы добираться далеко да, или какие-то там другие проблемы то можно может в, в неделю делать да, чуть чуть пореже но обычно ставится смотрите вот на 5 2 раза да, на 5 2, 7 день надо успеть сделать вторую процедуру. Э -э так по поводу процедур мы сейчас перейдем, да? Давайте посчитаем, вот что нам нужно, необходимо для работы, да? Я уже сказал банки. Я уже. А, вот, давайте напишем прямо на стене, да вот. Альхиджама. Значит, перчатки, маски, шапочка, уже говорил, да? Банки. Потом спирт. Значит, делается так. Сначала нам надо гиперемию создать в той области, в которой мы работаем. Да? То есть это растирается любым способом. Можно растирать э, массажем, но массажем долго. да. Можно есть, применить скребки гуаша. Вот, они разные бывают. да. То есть скребем до покраснения. Э, если даже появится синяк, то это хорошо. Э, либо банки, баночный массаж делаем да, в этой зоне. Э, потом ставим саму банку. Но что, а, потом, пока мы растираем, да, мы же с маслом работаем. Масло надо стереть, стираем масло спиртом. Вот в таких флакончиках ставим спирт. И чтобы не перепутать перекыши водорода, лучше другого цвета флакончик да, ставить, да? даже красного, как бы красного, стоп, не используем. Потому что используется только для снятия масла, по сути, да, для обеззараживания вот этой зоны. Куда ставим банку, да, потом ставим саму банку. Сначала банка ставится как бы на сухую, называется сухая хиджама, да, просто по сути э, постановка, постановка банка да, примерно на 15 минут за это время мы смотрим и можем протестировать саму зону она меняет свой цвет где проблемы нету практически цвет кожи так остается где побольше проблема покраснение идет да? где еще больше проблема там прямо синий такой синяк образуется под банка да? То сразу как бы понятно и тогда уже потом снимаем банки да и после этого э, уже ставим хиджаму после кизамы выходит крови да и мы обрабатываем ранку перекись водорода э -э вот поэтому допишем сюда еще перекись водорода не перепутать со спиртом потому что если на ранку вы спиртом помажется случайно да, будет точно больно человек а закресит но ну, в общем вся, вся процедура Вся прелесть процедуры психологически сойдет на нет. Ну, соответственно, это вата, да, чтобы вытирать э, вот эти поверхности, да, снимать кровь. Э, чтобы снимать кровь, э, можно использовать салфетки также, да, если вата не хватает. И э, все это потом выбрасывается. То есть вам нужно будет иметь два пакета как минимум. Один пакет для всякого переработанного материала, да, куда и кровь, и вот эти все отработный механизм сбрасывается в другой пакет для складывания банок которые надо будет потом помыть а мы уже говорили да что банки индивидуальные то есть человек берет с собой пакет самого моется сам следующий раз с ним приходит да моется очень легко в этом в тазике да с любыми моющими средствами Ну кому надо там можете с солью помыть в этой как она называется в посудомоечной машине да на самом деле тут ничего такого сложного нет. поскольку работаем с кровью, то банки индивидуальные. Мы их вот каждую коробку видите подписываем, вот она подписана, чтобы человек использовал только для себя, не дай его какие-то заражения. Сейчас с кровью вообще очень много заражений, да, это не только там э, стандартный герпес, э, вот это АБЦ, как он это называется, вылезло с головы, ну вы помните. Гепатитом, гепатитом да и проще были кстати случаи да, когда заражались гепатитом да заразили человек гепатитом молодой парень 40 лет а вот уже как бы страдает так что вата салфетки в наборе должен быть лезвие я уже говорил да так не иногда банки ставятся специально подольше, до да, больше 15 минут, тогда вылазит не только гель, не только кровь, но еще герпес выходит, да, такие желтые пузыри, у меня фотографии нету, страшные желтые пузыри, да, на кожу Их снимаем все. Иной раз у человека вот был случай, когда рефлюкс у человека был. Рефлюкс это вот верхняя часть живота, да, не работает сфинктер и идет выброс в пищевод пищевод выходит. Это, это кислота, она все разжигает, человеку очень неприятно, он даже наклониться не может. Да? И вот он ходил, ну это как бы живой пример, ходил по всем э, врачам, разные способы придумывали. Там кто-то иголками, кто-то там какие-то зарядки ему давал, кто-то там массажам, кто-то еще. Ну, все способы перепробовал уже. И вот, а он вот такой, знаете, дотошный клиент, он прямо вот идет к профессору, прямо вот у него все спрашивают, как надо, да? И никто не мог помочь. Представляете? И вот мой товарищ Владимир Фафанов, я вам показывал фотографию, да, он устал ставить хиджама вот сюда. В их стал выходить герпес, вот этот желтенький. Да. Причем они так стали делать, что многократно, один раз сняли, второй раз поставил, еще больше вышло, еще раз поставил, еще раз поставил, еще раз поставил. То есть за один сеанс много раз у них была именно цель, именно проработать с герпесом. Да. То тогда это все снимается, и потом клиент, он сам этого даже не ожидал. Идет что-то по привычке ванна, там надо было поднять, наклонился чувствует, нет рефлекса. Ушел рефлекс, постарайтесь. Вот. Вроде бы такая проекция глубокая, да, там, глубину. Но вот так вот подействовало, все это снялось отсюда. Вот, в чем причина, мы не знаем. Каким способом она подействовала через банку, мы тоже не знаем. Но не надо нам это знать. Нам надо знать только, что у работает. Согласны? Как включается свет, мы знаем на кнопку нажать. Да как он бежит электричество до лампочки, нам не надо этого знать просто работает и все вот так же и тут за основу просто берите любое любая болезнь до да, любой орган прям на проекцию ставите и работаете вот просто по поводу герпеса у пожилых людей он обязательно есть он вообще есть у нас у всех в крови да, просто не активирован поэтому он пока не выходит чем человек старше там 50 60 лет да он обязательно есть поэтому ему саму процедуру вы с ним разговариваете договариваетесь, будем ли мы до этого доходить составляющее да или не будем тогда просто ставится поменьше на 5 минут ставится банка ну, там 7 минут примерно вот так вот соответственно чтобы его снять и залечить ранку нам надо будет потом синтемициновую мать да залечивающие раны это это кожа покров так снимается поверхностно, да и пластыри да обязательно нам надо для этих случаев просто иметь опять же я говорю это не всегда это если вы прям такую цель себе ставите ну, перчатки я уже говорил да эти маски вот разные могут быть перчатки в принципе для работы Ватка нужно чтобы снимать масло нужно чтобы намазывать на востоке поскольку это пришло с востока да они используют масло черного тмина масло черного тмина оно обеззараживающее оно практически для всего и можно и глаза смазывать и лицо ну просто для жизни использую, да. и внутрь пить и там, в салаты добавлять да? и вот в принципе говорят что даже после снятия хиджамы да также смазываем маслом черного тмина обеззараживающее ну, я на самом деле предпочитаю больше перекись использовать так про что мы еще не сказали давайте напишем масло значит просто не нам нужны одноразовые, да? кровь течет либо вот такие вот пеленки детские покупают да? либо подкладываю пакетик под вот обрабатываемую зону да потому что по-любому может случайно капелька стечь чтобы не дай бог не наполни на себя ничем не попасть. Умеющий, да, у вас ничего лишнего мимо не потечет. То есть, если снимать все аккуратно, в принципе, это даже ни одной капли мимо не упадет. Все, все можно сделать так. Ну вот пока тренируемся, да, то все это как бы попробуем. Значит, давайте одноразовые напишу скатерчи. Ой, видите, как они. Пеленки просто не. По-моему, он про все сказал, да? А, пакеты, пакеты для два пакета. Один для мусора, другой для банок использованные банки. Вот этот список да себе запишите. И, по-моему, я все сказал, чтобы для того, чтобы мы приступили к работе. Так, все по-моему, да? Сказал. Можно на полу этот постелить. Есть специальная пленка. Ну да, если вы боитесь, да, то особенно в квартире все делается. Да, можно на полупленку постелить большую целлофановую. Но как я говорю, если в принципе аккуратно делать, там все может так снять, что только в пакет с мусором и больше никуда кровь не попадет. Так, ну чего давайте тогда приступать к делу. Если вы настолько смотрите, то зря вы смотрите, потому что все познается на практике. Приходите лучше сюда, и мы вас всему научим. С вами был Олег Лавгудвин.